В обзоре мы рассмотрим фрезер Global Fashion 35000 GD-1. Это профессиональный универсальный аппарат, предназначен для аппаратного маникюра, педикюра и коррекции гелевых и акриловых ногтей. Основные характеристики любого фрезера – это мощность, скорость вращения и крутящий момент. Потребляемая мощность измеряется в ватах и показывает, сколько фрезер употребляет электроэнергии. Мощность фрезера Global Fashion 35082. Скорость вращения измеряется количеством оборотов фрезы в минуту. Так максимальная скорость вращения фрезера 35 тысяч оборотов в минуту. Крутящий момент показывает силу, с которой происходит вращение фрезы. Чем выше крутящий момент, тем больше понадобится внешние усилия для того, чтобы остановить фрезу. Крутящий момент Global Fashion 35004 сантиметр. Данный фрейзер можно использовать для конвейерного педикюра. В комплект входит блок питания, ручка, держатель для ручки, преостатная ножная педаль, набор насадок. Размер блока питания. Длина 20 см, ширина 10 и высота 16 см. Ручка микродвигателя легкая и небольшая, удобно лежит в руке. Ее вес 194 грамма, длина 13 сантиметров. Она выполнена из металла. Обдув для охлаждения защищает двигатель от перегрева. Использовать фрезер очень просто. Подключаем ручку к блоку питания. Также подключаем педаль для ножного управления, если будете ее использовать. Перед тем, как включить фрезер, необходимо установить насадку. Механизм фиксации насадок защелкивает фрезу и плотно держит ее, тем самым предотвращает вибрации во время работы. Во избежании поломок не рекомендуется закрывать ручку без насадки или стержня заглушки. Включите питание при помощи кнопки на задней части блока питания. Далее выберите режим работы ручного или ноженого управления. При включении загорается лампочка. В ручном управлении используется механический регулятор на блоке питания, с помощью которого регулируем скорость вращения фрезы. В режим ноженого управления благодаря реостатной педали вы можете включить или выключить фрезер, а также регулировать скорость вращения при нажатии на педаль. Для включения реверса, то есть вращения в обратную сторону, можно нажать сразу на кнопку реверс, фрезер сам остановится и включится в обратную сторону. Этот фрезер имеет встроенный сенсорный держатель для ручки. Для работы в этом режиме на любой скорости вставьте ручку аппарата в держатель и аппарат прекратит работу. Возобновить работу вы сможете вынуть ручку из держателя и фрезер вернется в исходное положение. Фрейзер Global Fashion 35000 обладает низким уровнем шума и вибраций, что делает его комфортным в использовании для мастера. Фрейзер Global Fashion 35000 оснащен функцией защиты от перегрузки, которая автоматично отключает аппарат в случае перегрева. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы сможете ознакомиться на нашем сайте.